Вот, но у Твича есть э, довольно солидный, солидный недостаток, на мой взгляд, больше платит, но э, здесь есть минус, то есть он платит за тысячу онлайна, например, в час, да, и, ну, то есть и за меньше тоже, но там за меньше и меньше, соответственно, и тысячу онлайна в час держать ну, довольно сложно, это, это да, это нужно иметь аудиторию. Вот, YouTube для старта, на мой взгляд, легче для новичков, я объясню, почему, вы сейчас, может быть, скажете, стримить легче. У меня просто есть несколько сотрудников, которых мы пробовали а, в разные ниши и в YouTube и в Twitch. А, и YouTube немножко полегче в том плане, что ты сделал плохо ролик, ты можешь его перемонтировать. А Twitch это все-таки прямой эфир. Я считаю, что прямые эфиры это вообще не для всех. Посмотрите, вот ск у скольких людей получается круто вести прямые эфиры. Я думаю, что ну, вот на, в тематике Dota 2, да, таких человек можно насчитать, ну может быть, человек 20. А сколько ютуберов, которые, как бы, ну, более-менее могут снимать. То есть, ребят, когда вы можете переозвучить, когда вы можете перемонтировать, у вас большое преимущество, я считаю, что по времени большое преимущество по возможности сделать более качественный контент. То есть, я считаю, что Twitch это минус, то что прямой эфир для новичков это сложнее. Для меня, допустим, прямой эфир может быть даже чем-то легче. То есть, не нужно придумывать, сидишь, потому что я, в общем-то, ну... В этом. Хотя тоже, для меня вот эмоционально не всегда легко вести прямой эфир. Озвучивать ролики, делать ролики всегда легче. Ну, это чисто мое мнение. Вот. А, что касается Твича, мы напишем здесь слово донат. А, но мы не будем писать не в плюс, он или, или, или не. Ну... Давай так вот сделаем: Донат есть, да. А на Ютюбе напишем донат", донат, дон, донат нет или Донат, дон, донат мал напишем. То есть на ютюбе донат собирать сложнее чем на твиче на твиче это собирается в активном режиме времени и, в общем намного, намного бодрее воспринимается вот но с другой стороны ребят если при прочих равных да вы стримите и стримит какая-то девочка девочки больше закинут. поэтому вот вот вот уж я не знаю как вам лучше поступить, чтобы больше зарабатывать. Вот. И вообще я считаю, что донат, почему я вот, ну, даже не ставлю плюсики и минусики. Ну, давайте, ладно, давайте поставим плюсик, черт с ним, чтобы как бы было у, у, у Твича какое-то преимущество. Эм, дело в том, что донат я считаю не заработком. Донат это подачки, ребят. Это подачки. Эм, хорошо, если донат, я всегда рад. То есть, да, это здорово, это прикольно. Это деньги, но... Одно дело партнерка, с которой тебе, допустим, 700 долларов стабильно каждый месяц приходит с рекламой, и другое дело донат. Он сегодня 10 рублей, завтра 500 рублей, а послезавтра 3000 рублей. Я максимум зарабатывал на донате 37 тысяч рублей за 24 часа. Хороший результат, но как бы я не уверен, что его можно повторить вот каждый день. То есть там как звезды лягут, там какой стрим 24 часа или там 9 часов, там. то есть ну разница очень большая. Поэтому донат есть на Твиче, на Ютубе донат практически нет, ну он, он, здесь, он здесь меньше, конечно. вот. Ну, собственно, вот по основным моментам мы прошлись. Если суммировать, то у Твича у нас получилось 2 плюсика и 3 минусика. У YouTube получилось 3 плюсика и 2 минусика. Стартовать сейчас сложно везде, но с друг... поэтому мы не будем вписывать. да. Но с другой стороны, а где сейчас легко? То есть вот Нет такой ниши, где было бы супер легко новичку там с улицы с нуля, сейчас прям зафигачить без знаний каких-то базовых там рекламы, маркетинга, может быть, без умения работать с аудиторией. Тут очень много фишек, очень много тонкостей, которые, конечно, нужно обсуждать подробнее вот но ну, в целом в целом вот так если вам э, немного подробнее интересно про заработок на играх на YouTube, я вот ссылку в описании оставлю там есть очень крутой платный VIP курс вот короче такие дела ребят спасибо что посмотрели пишите чем вы пользуетесь youtube или Twitch, на чем вы хотите стартовать и возможно какие то вопросы я постараюсь вам ответить но сразу скажу что на YouTube у меня 10 каналов мы доделываем 11 а на Twitch у меня один канал который